Здравствуйте, сегодня 15 апреля 2020 года, канал Народовластия, программа Плохие Новости, я Вячеслав Мальцев и у меня прямой эфир, вещаю с дальнего зарубежья, напишите как слышно и как видно. Так, ага, так, так, так. Корона Путин страшнее коронавируса Да Путин страшнее вируса Это уже, так сказать, баян Да, да. Так что Поехали, пишут Вчерашний эфир прервался внезапно Видно, слышно Да, вчера почему-то лег интернет И я не пойму, что Были потом проблемы с Ютубом очень серьезно, и я не знаю, с чем это связано. Слышно? Здорово, мальцев. Привет, привет. Так, вот э, пишет из Германии. Уважаемый Вячеслав, спасибо за вашу деятельность. В настоящее время, когда большое число людей сидит в сети, пожалуйста, сделайте короткое обращение с вашими идеями народовластия, открытость закон о правде и так далее ну да, в общем-то мы тоже об этом думали я думаю, что в ближайшее время надо сделать короткое обращение с а, программное то, которое в общем делал в Новый год я, но а, можно сделать и заново Вячеслав, день не ней жрать нечего готов начать голодный бунт ну, голодный бунт одного человека, вы же понимаете, ничего не значит, поэтому надо немножко подождать, пока все голодные захотят устроить бунт, а они почему-то не хотят, то ли они не настолько голодные, то ли они не настолько смелые, вот вопрос, да, то есть, что является двигателем, да, то есть смелость или, или голод? Так, вот Наталья написала, спасибо Наталья, а, так, пишет, что единомышленных было очень мало, почти не было, зато сейчас даже не надо никого агитировать, тол только молчи и слушай, поддакивай, да, это точно. Вот Михаил часто пишет нам, наш соратник, и здесь в твиттере он, Мальцев В, Бася Цел, вопрос, Вова Тимофеев. да, сегодня, Бася, слава богу, Цел, кто-то из моих котов, Убежал к соседям Напугал соседку до полусмерти Кто, до сих пор мы не выяснили Потому что когда соседка пришла И стала стучаться к нам э, И говорить Что э, Кто-то из котов Находится у нее в квартире Оба а стояли Да, они стояли, смотрели На нас такие довольные И кто из них Мы так и не смогли выяснить Но я полагаю, что это была лада вот почему-то у меня внутренняя убежденность, что это была ладно Хотя мог быть и басер. Такие вот дела. Так что они проникли в соседнюю квартиру и что они там делали, я не знаю. Но это уже не первый раз, не первый случай. Они же все время сидят в затворе, все время в карантине. Вот, Михаил пишет, Вячеслав, я поймал себя, что хочу не только свергнуть плешиву а желаю саморазрушиться, чтобы пришел писец, чтобы жрать нечего было, чтобы был полный. Э, откуда берется это желание самоубийства, но это серьезная проблема, она тащит назад, люди начинают саботировать хорошую работу, перестают стремиться выживать и так далее. и так далее. Я прочитал письмо, э, правильное очень письмо, да, э, в свое время, Ученики Фрейда, да, и он сам э, обнаружили, что в человеке есть некий инстинкт саморазрушения, да, Мати, да, они назвали э, этот инстинкт саморазрушения, и, в общем-то, на этом и успокоились, они не стали копать дальше, а, в общем-то, все лежит на поверхности, да, то есть не только в человеке есть такой инстинкт саморазрушения, человек – социальное существо. Поэтому в социальном обществе есть точно такой же инстинкт саморазрушения. Точно так же, как в Социальном обществе, и тоже это никто не стал копать почему-то, есть инстинкт самосохранения, то есть у какого-то рода, народа есть инстинкт самосохранения и саморазрушения. Как он действует? Он не может действовать сам по себе, он действует через представителей, да? через особи, которые представляют этот народ. Вот и все. То есть, если э, вдруг у кого-то, да, возникает желание, там, я не знаю, залезть в петлю, то вполне я допускаю, что это действие самосох... инстинкта самосохранения нации. То есть, ну, те, в общем-то, э, люди, которые потом могут дать потомство какое-то, ну, совершенно непонятное, да, они как-то самоустраняются. Ну, это простое объяснение, механизм гораздо сложнее. Но когда человеку, индивиду, да, пришло время умереть, почему-то это никто не исследует, а я как криминолог с этим сталкивался многократно. Так вот, у него инстинкт самосохранения, может быть, и не нарушен, да? То есть он, может быть, и не хочет там, на себя наложить руки и так далее. Но с ним начинают происходить какие-то непонятные вещи. Виктивность его становится запредельной То есть, как Воланд говорил, помните, никому просто так кирпич на не падает Это он прав, он абсолютно точно сказал То есть человек, который идет по улице и вдруг внезапно закуривает да? В одном случае он внезапно закуривает и ему падает кирпич на голову А в другом случае кирпич падает перед ним Со мной такое было многократно Если я скажу, что помню очень хорошо, десяток раз, когда такое было, когда я выбирал не ту, а другую телефонную будку, а в ней в другую врезался автомобиль, а я еще шел и выбирал, думал, куда да, встать. Или когда я где-то внезапно останавливался, а передо мной падала какая-то глыба. Как на набережной. Да, был, с балкона, балкон, да, он, да он, я балкон. пошел встречаться с товарищем. Вот. Ань, помню, ты упал, такая глыба 200-килограммовая, ну, или около того, бетонная, то есть часть балкона обвалилась, да, если бы я э, ничего не делал, шел бы, да, она меня прибила. Это тоже, наверное, часть индивидуальных действий наших, да, и они как-то вот э, с, с этим миром, наверное, связаны, очень серьезные, но вопрос это требует... Огромного изучения Почему происходит сейчас Почему огромному количеству людей Просто все обрыгло и жить неохота Ну как почему Потому что для того чтобы что-то изменить Нужно подставиться Нужно э, Иногда пожертвовать жизнью да? Но в любом случае э, Нужно рисковать жизнью А чтобы рисковать жизнью Надо ей не очень сильно дорожить Согласитесь Тот человек который сильно дорожит жизнью Он не любит ей рисковать Поэтому, если там какой-нибудь Айртон Сена да, являлся ну, неординарной личностью с точки зрения да, коры головного мозга, она была другая, при вскрытии обнаружилось, что у нее была некая конституционно-ядерная форма психопатии, да, но она какая-то другая была, не такая, как у всех, то есть у тех людей, которые любят рисковать они получают от этого кайф, они допамин получают в очень большом количестве, когда рискуют жизнью, то нормальный человек, он не хочет рисковать жизнью, потому что он не получает допамин, а получает геморрой. Так вот, чтобы заставить большое количество людей рисковать собой, да, нужно сделать их жизнь совершенно чудовищной, чтобы они за нее вообще не цеплялись. Ну, никуда не денешься, так оно... И получается. Так что ничего в этом страшного нет. Так что Мартида, да, не самое, так сказать, ну, как бы сказать, пугающее, да, что на что в нас внутри есть, да, помните, а, а, ах, падрон. Съем Тути Морти. Кстати, Мартида именно от этого произошло, от Морти. Да, то есть мы все умрем. Ну, умрем. Одни спокойно к этому относятся, другие этого боятся. Вот в такие тяжелые минуты жизни надо, чтобы никто не боялся, тогда мы сможем что-то изменить. Спасибо. Так. А что будем делать, если мы вместе с тобой, например, Навальному уберем Вову, а потом взять на себя устройство России, захочешь ты и Навальный? И что? Ну, я не понял сути вопроса. Я очень хочу взять на себя устройство России, потому что я знаю, как Россия должна быть в будущем устроена. Вот и все. И я не уверен, что кто-то другой это знает. По крайней мере, может быть, есть люди, которые это знают, но я не думаю, что они будут идти до конца. Зачем им это нужно? Да? Это нужно, в общем-то, быть немножко сумасшедшим, чтобы этим заниматься. Ну, я думаю, в этом отношении у меня все в порядке насчет сумасшествия, да? Вячеслав, как относится к Надежде Бабкиной? Никак я как-то песен Бабкиной не слушал никогда. Даже если вы меня сейчас спросите, а какую песню пела Надежда Бабкина? Там вот, к стенке меня поставить, я буду долго думать. Может, я что и вспомню, но сейчас вот даже не представляю. Поэтому, ну, есть какая-то Надежда Бабкина. Ну, что-то говорят, она заболела. Ну что ж, бывает. И человек пишет, Андрей лики хочу вечно жить. Обычно это суицидальный признак желание жить вечно. Я вам как криминолог скажу, даже не думайте об этом, даже не задумывайте о вечной жизни. Да. Это не очень хорошо для вас лично. А. Так. Всем, кто с Мальцем, привет. Так что, вот, не пугайтесь этого мартида, да? Ничего, да? сделаем это мартида нашей мартирой и будем бомбить Путина. Так, и в Кургане ФСБ возбудил уголовное дело против экоактивистки, экологическая активистка взяла для своего поста выдержки из э, Всеобщей декларации прав человека, э, вот, то есть из официального текста, и плюс еще э, какие-то рассуждения. Сейчас я вам даже прочитаю, наверное, о чем идет речь. Так, так, так. Ну, в общем, там ни одного слова экстремистского точно не было. Так вот, это признали экстремизмом, и теперь, значит, вот говорят эксперты, что она призывала к свержению конституционного устроя. Ну, да, всеобщую декларацию прав человека, наверное, надо запретить на территории России. Я думаю, что скоро запретят. Вот. И... Так, ждали сегодня все выступления Путина, он как всегда опоздал, вот Евгений, интересно, я там читал, что ожидающие пишут, некий Евгений написал «продамся на органы недорого», вот такая интересная мысль, Дмитрий там записал «Германия пришлите Ленина, В.И. Царь заждался». Действительно, как-то все это очень долго происходит. И Путин, наверное, опоздал, потому что ехал в метро, выступил сегодня, опять выступал. Может, это разные Путины. Один бумажки читает, а другой э, экран смотрит. То есть, как-то они чередуются, я не знаю. Вот предложил в э, переч перечень наиболее пострадавших отраслей включить торговлю непродовольственными товарами. И что вопрос такой? И, ну, включим. Включит правительство. Дальше что, деньги что ли, дадут? Не дадут. Малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства. Помните, как в анекдоте про Петьку с Василием Ивановичем? Там, тебе от советской власти, вот когда дедушка на это, жаловался на импотенцию вот так и здесь деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат какие деньги сколько чего вообще разговора нет о конкретных суммах шел разговор только так поддержка государства бизнесу будет из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц а, значит требование такое, что надо 90% работников сохранить на 1 апреля, то есть уже, чтобы 90% работников, а с какого периода, интересно, с 1 января до 1 апреля, чтобы э, уволили там не больше 10% или как, вот интересно, 90% такая цифра, которая дает простор э, для злоупотребления любых. Ну и кроме всего просить 12 130, ну это же смешно, да? 12 130 рублей, 100 с чем-то евро просто. чем вы же понимаете, что если работники будут работать, эти деньги просто вычтут из налогов и все. То есть э, это не то, что Путин предприятиям даст, а предприятия Путину чуть-чуть меньше заплатят на вот эту сумму. Обхохочется. Так, не менее 75 объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями внешеканонбанка, да. 75 этих зарплатных кредитов, должно быть обеспечено гарантиями, да? А по другим, значит, там 50 да? гарантии государства должны или то внешеканонбанка даваться, да. То есть, как в этом, не может быть, отдам половину потом, да, а здесь не половину потом, здесь кредиты, вам дают кредиты, чтобы заплатили зарплату, да, а внешний банк будет не менее 70% обеспечивать, Это просто жесть, конечно. Вот, льготный кредит, предлагаю новый продукт, льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств, кредиты, кредиты, кредиты, то есть, иными словами, Вова не сказал ничего, кроме того, что денег не дам, но дам кредиты, а кто у тебя, Вова, возьмет сейчас кредиты? Нет таких людей, которые могли бы взять реальные кредиты, да? А, поэтому, а деньги свободные есть. У Вова дофига свободных денег. Куда девать свободные деньги, которые он наворовал вместе с виолончелистами, со своими братьями и так и далее. Ну как куда? Сдавать в кредит куда же еще? Чтобы они прирастали. А то же они похудеют во время кризиса. Так что... Путин вот пишет представил новую меру поддержки системообразующих предприятий льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Афка да, там полтора триллиона в Европе, чтобы выкупить акции, временно выкупить предприятия, которые упали, да. То есть на поддержку предприятий покупают, потом потом вернут, когда предприятие смогут выкупить выкупят, да и так далее то есть какие-то совершенно немыслимые платежи бизнесу людям выплачивают деньги коммунальные услуги обнулили, да? а Вова обнулил только сроки 23 миллиарда Вова предлагает направить на поддержку авиакомпании Ну, конечно, это его авиакомпании еще бы не предлагать И также Вов говорил о том, что надо подготовить предложение. То есть о чем он говорил? Он просто торговал Хари. Почему он вылазит каждые два-три дня? Ну, чтобы народ видел, что Вову руля, там что-то он рулит, что-то делает. Вот, спрашивал, значит, он у всех этих министров своих про доплаты врачам, там про все, про все. Про все. Ну, мерзко все, честно. Я скажу очень мерзко, я хотел вырезать какие-то моменты и запустить говорящую голову Путина, и даже прям не нашел, чтобы, чтобы можно, даже над чем приколоться, потому что все очень траурно. Раньше хоть даже вот еще предыдущее выступление можно было прикалываться, а это уже не на чем прикалываться, просто какое-то дерьмо. Все деньги спрятаны Вову тайный вот. Ну, Я думаю, что у него там есть пазухой, хотя бы из 237 миллиардов, что он со своим братом через эстонский банк увел. Я думаю, там все нельзя потерять такие деньги. Даже при его особых способностях он не может все это просрать. Где-то это лежит. А если это лежит, это должно работать, во-первых. А во-вторых, имеет замечательную возможность отмывать это все. То есть дав в виде кредитов и получив потом в виде процентов, то есть сразу же легализует эти средства. Это же совершенно очевидно. Дядя Слава, нет никакой кубышки, деньги давно уже с бугром, и видя, как к нему народ сейчас относится, тем более он помогать не будет. Да, конечно, не будет, но а, пишет, тяжело слушать, микрофон сильно фонит, не знаю. Сейчас я тогда вот так поставлю, чтобы не фанил, но фонит, фонит, пишет. Не знаю. И, значит... Медведев выступил, представляете, то есть хочет Медведев рассказать что-то новенькое, да, про коронавирус, про все, про все. Почему? Ну Потому что, чтобы не забыли, что он что-то из себя значит, то есть он выступает, там рассказывает про коронавирус, что он там сказал, но ну, это вообще не имеет значения, что он наплел этот крендель. Об экономической ситуации в ряде отраслей бизнеса в России. Блядь. Зачем? Ну, есть правительство, кто может. Это вообще никто, нечто какой то там. Совета безопасности хер знает кто. Да? Отставной козы барабанщик. Вот этот отставной козы барабанщик хочет свое слово воткнуть, чтобы про него не забыли, про маленького. Маленький, несцы, мы про тебя не забудем. Сидеть ты будешь всегда рядом с Путиным, я не знаю только где, может это в камере рядом с Путиным, может на скамье подсудимых, может и там и там, может на колу рядом с Путиным, я не знаю, это уже трибунал определится. ну что ты будешь рядом с Путиным, можешь даже не сомневаться, так что не переживай, вот такие вот дела, а и чтобы было понятно, что никто никому нигде ничего давать не будет, вот Кадыров заставил Чеченку, которую, сейчас как, как ее зовут, Зара Типсурка, Типсуркаева, да, село Гихи, заставили, значит, ее покаяться в том, что она просила помочь продуктами ей, представляете, то есть ее по телевизору заставляли каяться, в том, что она кушать хочет, в том, что у нее муж инвалид, 9 детей, и поэтому, значит, надо, надо просить извинения у Рамзана Кадырова за то, что она к нему обратилась. Ну, конечно, это с ее стороны глупость большая обращаться к Рамзану Кадырову, но я думаю, что извиняться тут не за что. Жуткие дела. То есть, вот это вот очень показательно. Когда к Путину обращаются, пока их не заставляют извиняться. Но скоро уже будут вот эти, вот, которые там на коленях стоят. И Путин, помоги. Вот имейте в виду, что скоро и вас будут заставлять извиняться. Пишут, виснет. У меня ничего не виснет. Вчера вот у меня прям четко было видно, что все повисло. Сейчас все отлично. Такие вот дела. И в метро, и на дорогах, и на предприятиях полная, извиняюсь, жопа Вот так вот сегодня выглядело Въезд в Москву везде выглядел, вот так, представляете То есть это такой замечательный план Приняли не только собянинцы, тут, в общем-то, все-все и питерцы отличились. Вот, я так понимаю. Так, так, так. Сейчас я еще покажу. Вот метро. Вот метро. Это вход в метро, это... Какая-то там дистанция, ее нельзя нарушать. Они там по 15 тысяч штраф выписывают. И сами при этом вот что творят с людьми. Вот на Лукойловских заводах там у всех меряют температуру, а соответственно вот такие вот там очереди. Представляете, что в этих очередях? Такие вот дела. Поэтому... Так. Ага. Врач Александр Мясников стал главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Я не знаю, кто это такой, но мне написали, что это как раз тот гражданин, который рассказывал, что никакого коронавируса нет и так далее, прикалывался на эту тему и прочее, прочее. То есть, и рассказывал, что это сезонный грипп. Ну, молодец, что. Вот так работает путинский режим, да, то есть э, главный летчик, да, тот, который ни разу в самолете не сидел, пехотинец, э, главный борец с вирусом, тот, который отрицал его существование и прочее, прочее. То есть, так и должно быть. У Путина всегда так. Так вот. Э, на станции метро Чеховская человек рухнул, пишут, и я так понимаю, это имеет отношение к коронавирусу, а вот в республике Алтай коронавируса нет, это разные госдумовцы выдумывают, госдумовцы выдумывают, хорошо. Вот. А по поводу почему там нет, что Алтай республика Алтай первая закрылась и прочее, прочее, может там все уже давно переболели, она самая как бы недалеко от Китая вот, но я не думаю что там нет, российские ветеранские организации попросили Путина отложить парад победы, ну по, по, по просьбам трудящихся вот, и много интересных Значит, моментов. В Сочи женщина сбежала из-под ареста, да, из-под обсервации. Но ее очень быстро поймали. То есть из карантина сбежать нельзя. Да, вот э, видео, почему-то оно у меня не пошло, как детей грузили в мешки в специальные для транспортировки. Они орали жутко. То есть детей с подозрением на коронавирус перевозят в мешках, а вот э, в Штатах такое произошло. Сейчас я покажу, наверное. Вот, то есть папа позвонил в полицию сказал, что сын скучает, потому что коронавирус и так далее и так далее, и полицейские приехали его разыскивать. Эй, <сороче> <сороче> а вот <так> вот. Полицейский <сороче> поздравляет ребенка. <да>. <сороче> <сороче> поздравляет. <сороче> <сороче> а в России вот так поздравляют, но <сороче> только не дети, ну вообще всех поздравляют дедушку тут хотел коронавирусного поймать, то есть он куда-то вышел, да, там, ну, наверное, за бухашкой, а набежал, он спал на народу, хотят его повязать, а он их палочкой, ну, молодец, прям, как Суворов, смотрите, то есть человек семь с ним не справился, ну, вызвали подмогу, вот с этим дедушкой не справился, какой там, раз, два, три, четыре, там еще двое, да, ну, шесть человек не справился, Прикольно. Еще кто-то снимает. Да. Вызвали подмогу, чтобы девочку повязать. Хорошо, еще не застрелили. Интересно, что они палки-то этой боятся, я вообще не понимаю. Смотрите, как они палочки вот этой боятся. Все, хочется просто. Сами они палками людей лупят, только так вон у нее дубина какая. Только так он дубинкой людей лупит, да, а здесь какая-то херня, да, он ее боится, а вдруг ему больно сделают, нестерпимую боль причиняет. Так что это очень показательно, ладно, там судья маню который там уже разогнал их всех, они там отдрестались и попрятались с одним ружьишком под пистолетный калибр, да, а тут, видите, с палкой всех. Папёр, да, вон, вон они отбегают сразу же, пошли в машину прятаться, вылез и пошел зачем бронежилет одевать, а то сейчас, вот, очень хорошие кадры, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, все и тут уже, навалились толпой, стали руки ломать, а потом уже все позабавились, да, Жуть, конечно. Вот это показательно, очень хорошо. И немецкое радио передало, что по Германии зарегистрировано 800 случаев мертвых, находок мертвых птиц, диких птиц. Клювы у них склеены, легкие поражены. Вот такое вот интересное сообщение. А в Гамбургском центре нам наша знакомая рассказала в онкологическом центре 40 заболевших, то есть онкологический центр фактически прекратил работу и онкологические больные не получают никакой помощи. Вообще по всему миру такое происходит, то есть э, вирус сколько выкосит я не знаю, а вот сколько умрет от других болезней в связи с неполучением медицинской помощи, это даже наверное очень легко э, просчитать. Вячеслав, как можно свернуть этой власти башку, то есть мафии? Ну, просто захотеть Вот вы знаете, когда рассказывают про теорию большого взрыва У меня же есть собственное, так сказать, представление о том, что произошло Говорят, была некая частица, да, там какая-то там Даже не частица, а просто какая-то суперсингулярность Которая вдруг бабах и взорвалась и все. Потом, если исходить из теории инфляции, вдруг Чук -чук -чук -чук -чук -чук -чук построился весь этот мир с огромным количеством его элементов и так далее, и так далее, и так далее. А знаете, почему эта точка вот эта, почему она взорвалась, а? Как вы думаете, она захотела. Да? Просто воля, просто захотела взорваться. Если бы она не захотела, она бы не взорвалась. Поэтому для того, чтобы снести путинцев, надо просто захотеть. И все. Больше ничего не нужно. Только желание у меня, у вас, вот там свежий ветер, там еще кто-то, Кирюха и так далее. Это желание должно быть всеобщим. Если это будет всеобщим желанием, эта власть секунды не продержится. Мы так как-то та точкой просто бабахнем так, что разнесем все в хлам. Вот такие вот дела. Коронавирус впервые передался от мерцвеца пишут в Таиланде. То есть врач, судебно-медицинский эксперт умер. Да. Я так понимаю, производил вскрытие больных с коронавирусом, но зачем судмедэксперты или просто описались, в общем-то, такими вещами, вещами занимаются патологоанатомы, да? Потому что судебный медицинский эксперт вскрывает тогда, когда есть предположение, что это может быть криминальная смерть или, или непонятная какая-то смерть и так далее. А так это патологоанатомическое исследование. Ну, может быть, там как-то по-своему в Таиланде, я не могу сказать, но вот субмедэксперт заразился от покойника и умер. Ну, Базаров, да, то есть отцы и дети, помните, он там. Немножечко резанул. Случайно, когда тифозного вскрывал и, и алло, да. Вот. И в данном случае, но ну, я даже не знаю, как это комментировать. Если говорили, что даже экскременты могут вызвать этот коронавирус, то уж, наверное, покойник-то самый простой путь к заражению, если, не дай бог, там порезался или что-то. Ну, помню, когда а, СПИД только обнаружили, все метались, не знали, что делать. Первое, что стали делать, это придумывать и закупать кольчужные перчатки для а, патологоанатомов и для судеб-медицинских экспертов. Было такое деды, дело. А я тут пишу, дед красава, и, и я поэтому что-то про деда сразу. А одновременно и читаю, и говорю, и... Мальцев, а путинских чипиров будем или так расстреляем? А зачем? Мы наоборот не будем их чипировать, нафига? Мы как раз те люди, которые то есть, у нас попали под э, э, люстрацию, они не будут соответствующих документов иметь. У каждого будет какая-нибудь карточка или вообще на телефончик установим программу. Да, такой вездеход будет оплачивать, будет везде проходить и так далее, у этих этого не будет они хотели жить как в совке мы им устроим совковую жизнь я буду на этом стоять то есть они будут отовариваться в специальных магазинах, специальной едой из пальмового масла, из технического и многое другое. Мы прям для них специально сделаем путинщину такой отдельно взятую. Так мы хотели так жить, у них портреты Путина будут висеть в их там жилищах, где там в камерах, я не знаю, и так далее. То есть мы прям отдельно для них, чтобы им обрыгало, чтобы они орали, бля, не хотим, мы не можем так. И чтобы все остальные знали, помнили, что так вот и будет. Висы пошли. Не знаю, что делать. У меня показывает, что все, 100% качает никаких э, таких дел. Мальцев, почему не у Фейгена? О чем речь, я даже не могу понять, что не у Фейгена. Почему не у Фегина? Может быть, я подозреваю вы о том, что может быть, у Фегина какая-то программа идет в настоящий момент. Но у меня свой эфир с 21 каждый день. Так что я у самого, самого себя. И в Беларуси число зараженных коронавирусом Достигла 3728 Пишут Ну вот фотография э, Значит Из Минска Я так понимаю это пятая больница Вот так это выглядит Очередь скорой Скорых помощи Это к вопросу о том что Лукашенко заявил что Ни одного умершего нет И ни одного умершего не будет Ну Совершенно какое-то, да, несерьезное заявление, абсолютно несерьезное. Не знаю, как вообще такое можно сказать. Так, и утром в коммунарке умер 30, ну это вчера, наверное, 39-летний Данила. Лисов, ученый Институт ядерных исследований, крупный специалист по большому адронному коллайдеру. В марте он был во Франции, в апреле заболел пневмонией Вот такие-такие дела. Виснет на какие-то периоды. Я не знаю, почему виснет у вас. У меня, я говорю, прям идеальная связь. Слава, они должны ходить по QR-кодам, нет, зачем, вы что, ни в коем случае, они не должны ходить по QR-кодам, да, как это так, они будут ходить по QR-кодам, а другие будут ходить без QR-кодов, да, тогда они смело могут выкинуть этот QR-код, да, и, и как ты его определишь, что он не тот, нет, в этом-то вся соль что у всех будет нормальная, фактическая бумажка, как Филипп Филиппович говорил, а у них не будет, понимаете? Вот что страшно для них, для них это вынос мозга. Так, все пишут, что виснет, я не знаю, что делать, если честно. Московскую больницу номер 57 перепрофилировали под лечение коронавируса и выписали всех пациентов. В том числе и онкологических. И вот на границе между Россией, дагестанская сторона, так скажем, и Азербайджаном там вот такое сейчас происходит, видите, пытаются азербайджанцы, собралось на российской территории, пытаются прорваться на территории Азербайджана, их не пускают, они возмущаются. То есть люди попали в клещ, да? туда не пускают, а здесь ну, не жить негде, не пытаться, Это очень тяжелой ситуации, не решаем. У посольства США уточнили число уехавших по обмену российских школьников. Это вчера была информация. Оказалось, посольство э -э -э, в США, российское посольство не знает, числа не знает, и назвали число 51 человек. Сегодня эвакуировали четверых школьников, которые по обмену, а всех школьников, которых Госдепартамент насчитал, 70, а сколько их вообще не знает. А посольство российское в, в Америке вообще не знает, оно, оно знает, что 51, а остальных там как минимум 70, то есть 19 они даже и не считают, нафиг они им нужны. Да? Такие вот дела, вот пишет Слава Глуш, путинские суки, подсуетитесь, отмотайтесь назад на минуту, поможет. Да, бывает такое. То есть, представляете, Захарова там выступает, и рассказывает, что 51, то есть у нее точные сведения, а там больше 70. Так что и то, наверное, я говорю, не всех сосчитали, потому что, ну а что их считать, зачем, чем, вот представьте, огромное посольство, там безумное количество, тысяч человек работает в посольстве США, и нет одного, кого-нибудь, который был бы не занят и просто этих школьников сосчитал. Удивительные люди. Так. Так. Эфир висит постоянно. Пишет. Ну тут я ничего не могу сделать. У меня вот горит зеленая кнопка, показывает максимальное количество. Я вещаю туда, в интернет. Уходящий сигнал хороший, а приходящий сигнал глушат. Возможно. Вот пишут э -э -э, ну, ЛоВВ, то есть Воу Путин, да. Денег не дам, но на вас заработаю Да, это так, так и можно Характеризовать, а как же вы хотите Российские моряки В Стамбуле просили вернуть их Домой кого они нужны, если, по большому счету То есть Вовина, власть начнет Кого-то возвращать по всему миру Столько людей разбросано Они еще занимаются возвратом этих людей там, Посмотрите там, В Таиланде и так далее Прислали эсэмэски, аэрофлот всех возвращал, прислали людям СМС, э, что будет самолет, люди прибежали, а оказывается, зачем всем прислали эсэмэски, потому что было много пустых мест, а поэтому прислали всем, чтобы билеты, э, э, так сказать, они купили, это, это не на халяву, это за деньги, и чтобы э, пустыми не лететь, на этом заработать, естественно, всем мест не хватило, там, наверное, половина разошлась домой вот такие вот дела в России за сутки от коронавируса умерли 28 человек ну это, это так вот вилами на воде а Собянин в очереди в московское метро обвиняет э, этих полицейских да. то есть у него э, значит полиция виноват. ну между прочим он Организует всю эту работу Он Собянин Его мэрия организует И он руководитель штаба по коронавирусу Представляете, штаб вообще Всероссийский возглавляет да? И он не может эти вопросы решить Полиция виновата Всегда стрелочник виноват А вот пишут, что Губернатор Липецкой области Артамонов закрыл станцию переливания крови Видео, наверное, все посмотрели Как врачей там грузят Полицейские, представляете, это в условиях коронавируса такое происходит, безумие, просто в, Краснодарск, в Краснодарском крае врачи силой, а ну это вот про кричащих детей и плачущих детей укладывали в инфекционные боксы Ну то есть в мешки фактически, как покойников в пластиковые мишки, жуть конечно Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5000 рублей за, за, за дорожных камер. Но Собянин там рассказал, что не с каждой камеры. То есть это, я так понимаю, за, за день, что ли, и так далее. Да, продолжаем эфир. Не, ничего не продолжаем, все красное. А, вот зеленое пошло, зеленое, да Скажите, как слышно, как видно? Так mm -mm. Он не будет с телефона Он уже работал Так вот вроде включилось. Напишите, как слышно, как видно. Такие вот дела. На чем мы остановились? Я уже не помню даже. Так, запустите со спутников Илона Маска. Да это было бы очень неплохо, если бы Илон Маск сделал бы сейчас все так, что можно было работать. Так. И. Про Кудрина мы говорили, да, про мэрию Москвы говорили, да, вы слышали? Позвоните Лещенко, пошли, все пошло, пишет, видно, слышно, но слава богу. Лещенко звонить пока мы не будем. А, вот мэрия Москвы отменила покупку гранитных бордюров на 16 миллиардов рублей. Я об этом рассказал, я говорю, что проще украсть, наверное, поэтому отменили. Показать, что они борются с коронавирусом и все деньги на борьбу с Деникиным, да, а на самом деле все деньги в карман, потому что с коронавирусом украсть гораздо проще, чем с бордюров, они же, их можно пощупать, эти бордюры в конце концов просчитать, ну сколько там украдешь, ну половину, ну может быть 70%, а с коронавирусом можно 100% украсть, поэтому все под ноль, поэтому все у них очень хорошо. Там видит, слышит, отлично. Что, что пока? Да, пока нормально. А, пока окей okay, пишет. И в Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки. Пишут, говорят эти всякие каренделя Госдумовские, что смысла нет продуктовых карточках, так как нет дефицита и прочее, прочее, прочее, но никто же про дефицит-то не говорит. 10 миллионов продуктовых карточек предлагали раздать производители, чтобы государство раздало 10 миллионов продуктовых карточек. Таким образом, производители по этим карточкам могут продавать нищим, нищим свою продукцию тем нищим, которые не в состоянии эту продукцию купить. Поэтому речь шла не о дефиците, а наоборот о перепроизводстве. Речь шла о том, что эти карточки должны быть денежные, что 10 миллионов карточек на покупку товаров первой необходимости для людей нищих, которых в России до кризиса до этого было 20 миллионов, а сейчас, я не знаю, ну как минимум половина, да, это официально должно быть. Поэтому полная чушь, а в Госдуме решили прикинуться, говорят, ну нас дефицит нет, зачем карточки? Конечно, нет дефицита, денег нет, а дефицит тоже нет. Так что карточки это вот, я для себя написал, это путинский рывок или совковый толчок. Представляете, вот совковый толчок оказался выше. То есть тогда был дефицит, да, но а, денег у всех было нормальное количество, люди могли купить себе все. Просто товаров не было, нужны были карточки, да. А сейчас э, денег нет никаких, ни у кого. Э, так. Э, такие вот... Банки повышают требования к первому взносу по ипотеке. Ну, естественно, кто же готов сейчас ипотеку платить, когда все рушится. Ростуризм выпустил рекомендации по возврату средств за отмененные поездки. Ну, то есть суть рекомендации в том, что вы там сами определите, как и когда отдавать деньги и все. Вот и все рекомендации. Пишут, что закон Яровой готовит к карантину. Ну да, все эти каренделя, усмановские и прочие решили, а зачем? Нужно деньги в карман класть, а не на закон Яровой. Тем более, что уже все, они ничего не успевают, все рушится. И никакие законы Яровой их не спасут. Поэтому они успеют только денег наворовать, больше ничего не успеют сделать. Вячеслав говорил про штраф с камер ГИБДД. Да, будут штрафы с камер ГИБДД, и мы говорили об этом, и непонятно, как они будут взимать, когда у одного, допустим, на кого записана машина, нет пропуска, да, и с него а, и будут штрафовать машину, а едет тот человек, у которого есть пропуск. Они даже такие мелочи не продумали. В центре Москвы безработный украл у курьера заказ, ну, я думал что это будет сейчас каждый день в тюмени пожары значит вот горит урицкого 36 это бизнес-центр ну, все бизнес-центры горят постоянно так так где вот он так смотрится жестко жестко смотрится пишут что 300 метров пожар я что-то думаю, что здесь гораздо больше, это только огня там 300 метров. Так, и крымские полицейские прострелили ногу пьяному дебаширу. вот видите, то есть не только там мужик с палкой бегал, но еще и какие-то другие появились. Россиянина задержали за убийство трех женщин. но ну, Сейчас э, будут задерживать всех подряд. Э, я могу сказать, что э, трудно будет разобраться потом, тот ли, да, это Скомбриевич, как в, том этом, в той книжке, да, в Золотом Теленке, да где-то дурак возьми и скажи я не тот скумбриевщик я сын да так вот и здесь хер там разберешь когда вообще правоохранительная система работает я не знаю на достижении какого результата абсолютно непонятно то есть стратегии нет никакой стратегия одна подавить народ все другой стратегии нет на раскрытие преступлений никто абсолютно не нацелен и ничего для этого не делается. При этом есть определенные разнарядки и так далее. То есть жуть какая-то. Так, и пишет подожди, чтобы страховку получить бизнес -то в ТЦ больше нет и надолго. Так вы понимаете, что страховку никто платить не будет. А кто будет платить страховку? Нафиг они нужны. Сейчас никто ничего никому платить не будет, поэтому не советую кому-то что-то поджигать. Если кто-то что-то подожжет, он никогда ничего больше не получит. В Уфе же 79-летняя пенсионерка убила ножом внука. Россиянин заплатит за падение с 11 этажа на автомобиль. То есть какой-то житель города Бор Нижегородской области. Тут у нас много товарищей, кстати. То есть это вот, видите, ваш земляк решил он в ноябре 18 года покончить с собой сиганул он с 11 этажа, да и так упал мягко на крышу автомобиля что автомобиль восстановлению не подлежит а, а значит, а он восстановлению подлежит, то есть его восстановили и вот теперь с него взыскивают за этот автомобиль деньги, который не подлежит восстановлению, смешно мягко говоря в Англии с аукционы проданы 4 скелета мамонтов говорят из Тюменской области эти скелеты и вот Тюменская область очень сильно возникает против этого требует чтобы вернули и прочее прочее, все воруют из России, даже мамонтов украли, можете себе представить не то что там золото, алмазы но ну, это официально воруют золото, алмазы а это вот неофициальных мамонтов то есть Прокуратура и вся Тюменская область не требуют, чтобы вернули газ, не требуют, чтобы вернули деньги за газ, не требуют, чтобы вернули нефть и деньги за нефть, требует мамонтов. То есть, вот мамонтов отдайте и все будет хорошо. Жесть. Служба безопасности Украины задержал генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который оказался агентом ФСБ, как пишут, и так далее. И, ну, чем там агент Херу знает, внешние разведки ФСБ, кого угодно пишут там определенные люди, что ФСБ за границей не работает. И еще как работает, родной, особенно в Украине. То есть вся мы говорили, помните, всегда я говорил, что СБУ Украины это филиал ФСБ. Почему? Потому что основная масса той шоблы, которая там собралась, заканчивали училище КГБ и так далее, все эти институты КГБ, Минские курсы и прочее, прочее. Поэтому, ну, кто их дружки? Конечно, КГБшники России. Поэтому вся вот эта вот генеральская мразь, она КГБшная, безусловно. Конечно, они сотрудничают, конечно, они взаимодействуют. У Путина огромное количество денег, поэтому он может купить КГБшника любого. Он не любого человека может купить. Вот мальца он не купил. Почему? Потому что у Мальцева есть совесть. Но у КГБшников их нет. Как говорят, он не может любого КГБшника. И человек работает в КГБ, как он не, не продастся, что ли? Да о чем речь -то? А тогда зачем ему в ГБ было работать, если бы он был таких самых честных правил, как дядя блядь, Онегина, да? О чем вообще речь? На Украине в 10 раз выросло число безработных. Премьер-министр заявил об этом, ну, безрадостная такая новость, хотя, с другой стороны, как раз такие моменты и нужно прорывные решения какие-то выдумывать. Но я так понимаю, что в Украине не готовы к, к каким-то особенным действиям, то есть хотят идти стандартным путем, ну, пожалуйста, это их мамонтов на родину, да. Кремль прокомментировал статью о Путине, что, значит, э, эпидемия в США связана, значит, с Россией и так далее, что на развал американского здравоохранения направлено и так далее. Ну, в общем-то, правильно. И когда меня спрашивают, может ли быть, что Путин этот вирус запустил? Конечно, может. Говорит, ну вот это же ударит по России страшнее всего, уже ударил с нефтью, да? Но в этом-то особенность Путина. Он всегда, всегда подчеркиваю, совершает те шаги, которые никогда не просчитывает. Никогда, еще ни разу Путин не просчитал своих шагов, понимаете? То есть он как Устроена, так сказать Военные стратегии и тактика И многие стратегии да И тактики войны Говорили о том, что главное Выбрать вариант да И просчитать последствия Так вот Выбрать, как я говорил в 90-е годы Своим бойцам Что выбрать вариант Очень легко Значительно труднее Просчитать его последствия Вот Путин Оказался глупее самого глупого моего охранника, поэтому он выбирает с удовольствием вариант, который ему кажется классным, вот он классный вариант, Последствия он не просчитывает никогда, он просто смотрит на обертку, поэтому я вполне допускаю, что коронавирус это его желание такое, получить нечто такое, чего не было ни у кого, да, такой малефик смог отравить весь мир и восцарствовать над ним, да выцариться ужас Лавров обсудил с китайским коллегой координацию в борьбе с коронавирусом, что-то они там мутят с этими китайозами тут еще коммунисты проснулись и рассказывают о том, что Китай, потому что коммунистический он победил коронавирус, Китай не коммунистический Китай диктатура начнем с этого, да и вообще Коммунистам марксистского Толка стыдно говорить о Китае Как о коммунистической стране Какой там коммунизм, о чем речь Тогда и Пол вот тоже коммунист Не, ну они конечно коммунисты Конечно Но Китай Кстати в меньшей степени Потому что Что есть коммунизм Это вы должны понять да? То есть чтобы Объяснить себе какое-то слово, нужно знать его определение. И прежде всего для самого себя объяснить, да, что такое коммунизм. Не как наука, да, не как э, там, светлое будущее всего человечества, как нам объясняли, а как идеология. Что такое идеология коммунизма? Да? Идеология коммунизма это идеология доминирования неимущего класса. В Китае есть идеология доминирования не, неимущего класса? Нет. Там есть идеология доминирования коммунистической партии, то есть элиты некой такой. А это уже по-другому называется, как вы понимаете. Да? То есть это очень близко к идеологии доминирования национального государства. А что такое идеология доминирования национального государства? Это фашизм. Так. Саудовская Аравия предложила Европе и Азии три месяца не платить за нефть. Такие молодцы, да? То есть рекордные скидки сделали по 10-11 долларов. Значит, нефть, да, и не платить три месяца. Прикольно? Я думаю, что Путину писец вместе с его, со всеми этими э, сраными Уралсами. Да, то есть нефть низкого качества, э, плюс Путин не в состоянии даже за эти деньги продавать, за которые Саудовская Аравия свой, э, своей нефтью торгует высокого качества. Кроме всего прочего, никаких рассрочек Путин не в состоянии дать, уж тем более там на три месяца или на сколько. То есть я так понимаю, что скоро вообще Саудовский принц начнет бесплатно нефть раздавать. Ну, в общем, по сути и блевать тянет от слова коммунизм, у нас господствует неимущий в прошлом. Да, да, да. Может быть и так. Но сейчас -то он тот, который неимущий в прошлом, сейчас он нормально имущий, да? Коммунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Конечно, то есть именно так и рассуждал ИЛИЧ, да, и все смеются на эту тему. Говорят, вот какой же это коммунизм, советская власть плюс электрификация всей страны. А вы посмотрите чуть-чуть дальше, если по деэлектрификации а, Ленин понимал все, что происходит сейчас. Да, то есть информационный мир все будущее тот мир, где будут работать машины конечно очень похоже так. вот такие дела Трамп приостановил финансирование Всемирной Организации Здравоохранения но, ну, наверное правильно Сделал, да, вот генсеку он раскритиковал США за приостановку финансирования Всемирной Организации Здравоохранения, а я, честно говоря, рад, они меня очень сильно раздражали, эти возовцы, особенно тем, что деньги у Путина брали на карман, такая мерзость, блядь, такие надо ставить на место. Слава Пляшиве теперь начнет продавать землю. Кому он начнет ее продавать? Вы думаете, кто-то в состоянии землю купить? Нет, ее просто заберут. Китай заберет всю землю в Сибири и на Дальнем Востоке. Зачем покупать Китаю эту землю? Остальная земля уже... Путинцы ее разобрали. Там в Дорезане вся земля путинских чертей. Да, Краснодарский край тоже. Путинские черти все поделили и так далее. Так что... Так Мальцев прошу мягче Ютуб не любит про Китай Разглаголит Станете личным врагом sí, Да Наплевать мне на это Я говорю то что думаю А чьим личным врагом я стану Это совершенно безразлично Абсолютно Вот кто-то написал заху я не знаю к чему это то ли это название группы да надо сказать что любимый концерт группы ху у меня хузнекст, если вдруг это ко мне обращено так в мид осудили отказ сша финансировать воз ну вот Рябков опять какой-то заместитель там, Ну собрались, сказали, да мы тогда будем финансировать Всемирную организацию здравоохранения США не хочет, да, давайте скинемся Рябков, Лавров там и вся прочая шобла ага. США поставят Китай ультиматум по коронавирусу вот И вот речь идет, госсекретарь говорит о сотрудничестве, что хотят они обладать полной информацией, сотрудничество предполагает всю полноту информации, иными словами, американцы, я так понимаю, настаивают, чтобы пустили туда в Китай врачей, вирусологов американских, а китайцы чего-то не очень хотят это делать, не знаю почему. Иранские военные заявили, что создали прибор, который ищет коронавирус при помощи антенны. И вот даже такая фотка есть по этому поводу. Вот видите, с какой-то антенной, робот с палкой в жопе, как у Рогозина, да? Ну что я могу сказать? Меня спрашивают, фейк это или не фейк. Вы знаете, в любом случае они идиоты, да? Да. Если это не фейк, то они идиоты, а если это фейк, значит они еще больше идиоты, потому что у них репутация идиотов, что многие люди могут воспринять это не как фейк, а как э, нормальную информацию, поэтому либо они идиоты, либо у них репутация идиотов, ничего хорошего ни в том другом случае я не вижу. Но вчера не успел рассказать о переносе даты окончания Второй мировой войны. Да, ну конечно, представляете, есть Вторая мировая война, и там нет Вовы Путина. В основе этого переноса что лежит? Желание Путина как-то поучаствовать. Представляете, День празднования, закон о Дне празднования Победы во Второй мировой войне, войне за подписью. Плешил его за подписью Вовы Путина. Можете себе представить? То есть он приобщился тоже. Вот он какой молодец. Такие вот зла. Еще один китайский город запретил есть кошек и собак. Ну, может быть, так и пройдет у них желание такое. Кушать кошек и собак. Я не представляю, как это может быть, да? «Как вам высказывание Уткина в адрес Соловьева?» Я знаю, что Соловьев с Уткиным там что-то закусились между собой, бьются и так далее. Я понимаю, что все нормальные люди на стороне Уткина. И вы знаете, я посмотрел кусочек, что говорит Соловьев. То есть Уткин вызвал его на батл. Uh, казалось бы, говорливый Соловьев, который там к барьеру программу вел, должен был выйти и сказать: Я там вперед готов идти. Но он понимает, что Уткин ну, весьма ироничный, такой, саркастичный, может его поддеть, Да, то есть может его порвать. И он начинает: Дон «Да Толстый, да я ему как дам? Помните, как в анекдоте про Мишку медвежонка, который там зайчик говорит: мне мама. Морковку принесла, Лисичка говорит, а мне, мама, куриную ножку, а медведя, мама лежит в берлоге и лапу сосет, ему сказать нечего, он говорит, а я, а мне, а у меня, а я вам всем юлей дам. Вот приблизительно Соловьев так же, то есть его вызвали на батл, он мастер говорит, да, как он сам про себя думает, так что же не выйти, не поговорить. А он говорит, вот у, у меня там шесть детей, а у него там нет детей, а при чем здесь это? А вот он толстый, а я его одним ударом пробью и так далее. Так он тебя не на ринг зовет, кулаками нахать. Он тебя зовет, разговор разговаривать, что ж ты не идешь-то, а? Зассал, конечно, засал, Поэтому такого бойца из себя изображает Крутого, да, детей, вот у меня тоже немало детей, да, не намного меньше, чем у Соловьева, да, и там он вот себя мужиком таким считает, я тоже себя не считаю а, не мужиком, да. И физически тоже достаточно здоровый Если вот он хочет от меня вызов принять Ради бога, я с удовольствием сделаю Давно я к нему присматриваюсь, очень давно Он любит барьеры и прочее, прочее. Только я не на языках На языках, само собой, если он захочет, но он не выйдет да? А на пистолетах с удовольствием Сулавьев, от тебя достаточно только да Я знаю, что он услышит меня Сейчас информационный мир. Так что я тебя вызываю. Тебе достаточно сказать только да. Ты готов с Мальцевым сразиться на пистолетах. Ты не трус, не сыкло. И все. И мы это организуем очень легко. Очень легко организуем. Я не обещаю, что это будет завтра. Но я обещаю, что это будет в твоей жизни. Так что с удовольствием, с превеликим. Если ты не хочешь на языках драться, то я предлагаю тебе на пистолетах я думаю, что это очень хорошо будет. Если ты не хочешь с толстым уткиным там, и так далее, там, ударить его, он там рассыпется. Но я не рассыплюсь. Так что с удовольствием, прям с превеликим. Но обрати внимание, этой чести удостоился вызову только золотов. Остальных я вызывать не буду. Когда мы возьмем власть, остальные по-другому пойдут по другому пути. Так что для тебя особый путь, имею в виду. Вот мне тут пишут, что у меня аденома, простаты и так далее. Голубчик, я совсем недавно был у одного доктора, да, уролога, который очень позавидовал моей вырастать. Так что не парься, не парься. И там точно была не биолокация, а самое современное оборудование, такие вот дела. И что еще? Вроде все на сегодня особо. Писька пись, мерится мериться – это настоящее мужское занятие. Ну, конечно, а как же? Раз существуют эти самые места, про которые вы сказали, значит, ими надо мериться хотя бы иногда, да? Понимаете, вот э, вся история человечества ⁇ это история конкуренции. И каждый из нас, каждый из нас обязательно э, хотя бы раз в жизни был первым, да, когда э, произошло зачатие. Да, тогда один сперматозоид обогнал всех остальных и стал первым. И поэтому конкуренция у нас прямо вот внутри нас. Мы, мы начали с конкуренции. Поэтому в этом нет ничего плохого. Мальцев, э, пусть Соловьев очередь становится за золотом. Да я не против сразу с двумя даже. Какие проблемы? Можно сразу так двоих поставить, чтобы, чтобы долго не ходить. Нет. Ни за тем, ни за другим. Так что, я думаю, от этого их шансы не прибавятся. Такие вот дела. Так что передайте, Рудольф, что я его с удовольствием не набатл. Набатл, пожалуйста, коляк с удовольствием, да, но ну, ну лучше постреляться. Прям большое желание. Так, посмотрим, что там написали. Так, Волосатый мистер Шмидт Здравствуйте Вячеслав Хочу поделиться своим соображением Относительно экономики Чисто мое мнение Печатание денег никогда не приводит К увеличению благ Это же очевидно согласен. Деньги должны быть товарными И иметь как можно менее Эластичные э, э, Предложения э, Только тогда Люди смогут сберегать И богатеть ну деньги могут во-первых не печататься да, быть электронными начнем с этого да, и что особое свойство товара и, и деньги да, имеют, что это особый товар это в общем-то еще в времена Адама Смита да, предложена такая теория, в общем-то это марксистская теория, Маркс потом взял это за основу, я с этим не могу не согласиться, да, но есть особенность у тех электронных денег, которые будут в будущем, понимаете, поскольку эти деньги будут совершенно открытыми, да, то есть каждая копеечка, как сейчас криптовалюты, да? она будет видна, и в этой, значит, так скажем, системе, а в этой системе будет гораздо проще разбираться, чтобы эти деньги не воровали, чтобы не использовали для каких-то криминальных дел и так далее. Но это может быть только при условии, что государство сидит на цепи и управляет народ. Потому что если то же самое сделать, тогда когда народ будет сидеть на цепи и управлять будет всем государство то все тогда это кердык тогда с этой цепи народ не слезет никогда ну или почти никогда сау большинство достаточно в городе иметь китайскую портативную укв например бафенг который на, на авито полно с ее помощью будет связь в городе между соратниками у ЧАС-Х. Не, ну вы понимаете, меня интересует, чтобы связь велась из какого-то места за рубежом, а прием велся из, с любого приемника, чтобы не было в России никаких там портативных, каких угодно радиостанций. Если будет, будет радиостанция какая-то, да, то все, кирдык с этой радиостанцией повяжут очень быстро, и распространение информации нулевой, нет это, это точно не пойдет Лолита милявская нужно больше слез и больше паники это наш последний год на, пут... на Путанике, да, очень хорошо сказано, спасибо это нужно больше слез и больше паники это наш последний год на Путанике отлично так Харнис Спасибо. Челусас Арев. Закон всего один. Ведись или веди. Историю писать тем, кто победил. Мария Чистякова, не вслух. Ага. А. Не знаю даже, как, как вам это прокомментировать, если не вслух я... Ладно, хорошо. Укупник Аркадий. Спасибо. Свой не на революцию, не на антилопа а чисто ради хорошего настроения. Будь счастлив. Славыч, просто человеческого счастья тебе и твоим близким. Спасибо. Валерий С.П. Спасибо. Аноним. Это Явлинский говорил В своей предвыборной программе Но не помогло Что он говорил я, я не понимаю о чем Хорошо Кибердиет Что будете делать с ядерным оружием Когда власть падет и РФ развалится Особенно с тем, которые останется в оставшихся частях очень важный момент это ядерное оружие есть мысли на этот счет очень но ну, сейчас мы не будем это оглашать безусловно стараемся контролировать сделать все чтобы ни, никакое ядерное оружие не выпало из под контроля это очень важно потому что для нераспространения ядерного оружия и для суверенитета России это имеет определяющее значение. Представляете, когда Россия начнет рушиться, у ну, огромного количества стран будет соблазн поживиться за счет ядерного оружия России, а у другого количества, да, может быть небольшого, тех, которые являются ядерными державами, будет соблазн ввести войска в те районы, где сосредоточено ядерное оружие России для того, чтобы ну, не дать ему распространиться вот представьте, там Березовка да? Березовский полигон в Саратовской области где Обама был да? куда в подвалы с ядерным оружием пустили Обаму, но никогда не пускали нас да, мы всегда наверху находились, потому что это секретно, так вот Каким образом можно будет не дать распространиться этому ядерному оружию, но только установив контроль над этим хранилищем, либо когда контроль будет полностью потерян, да, Определенные страны смогут установить контроль. В любом другом случае это ядерное оружие будет утрачено и растащут, потому что э, боеголовки достаточно компактные, их можно увезти на любом грузовике. Кроме всего прочего, техник для перевозки их там есть, поскольку их возят и э, в э, Энгельс, в летку, да, для того, чтобы устанавливать на ракеты, которые э, поднимаются самолетами Ту-160, Ту-95. Их возят в Татищево через Саратские мосты туда, да, 30 километров фактически от моста, да, и там находится дивизия РВСН, да. То есть очень-очень легко кто-то может это все захватить. Поэтому наша задача не допустить захвата Ни террористами, ни злодеями, ни какими-то какими странами, которые могут потом использовать это. Это очень серьезная тема, очень серьезная. И, кстати, мы ее продумывали очень давно. Очень давно. Когда Обама в 2005 году прилетал и лазил в этот березовский полигон, тогда у нас уже на эту тему были разговоры. Что мы будем с этим делать, когда все начнется? Ветрувянский человек. Если есть революция, то есть и контреволюция. По логике после взятия власти у этих подонков должна быть создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем, ВЧК и ее аналог. Так, будет ли такая и какие у нее будут функции? Вы знаете, безусловно, какая-то структура, которая будет работать на подавление вот этих вот корешков, будет, безусловно. Но мы не относим ее к спецслужбам, и деятельность ее будет абсолютно открытой. А функция будет какая? Ну, мы уже говорили об охотниках за головами, о внешвозврате внеш банке. функция люстрация иными словами, да, иными словами, проскрипции да, для определенного количества людей, таких как Путин, там все его подонки озерные и так далее. То есть мы не скажем, что это иллюстрация. Это в древнеримском понимании проскрипции. То есть список граждан, которые с не хотят сдаться властям, ну, должны быть обнулены мягко говоря, то есть такой список безусловно должен быть, если эти граждане захотят, они должны э, обнуляться, если не захотят сдаться, ну и так далее, то есть мы будем действовать открыто, совершенно предлагать э, и все вывешивать. Артур и Стэн, усмотрение, спасибо. Владимир, уважаемый Вячеслав Вячеслав, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в ратном деле. Да. Наше дел право, сегодня день рождения моей дочери Людмилы. Прошу прощения, вчера все отключилось, 14 числа, так что поздравляю с опозданием. В настоящий момент мы в вынужденной разлуке, а не Они... сыну в другом городе. Прошу вас пожелать ей самую хорошую уверенность здоровья Желаю здоровья, конечно. Ну, прошу прощения, что с опозданием, но я думаю, что с опозданием или без опоздания здоровье всегда нужно. Спасибо. Вады, Вадас. Вячеслав, здравствуйте Здоровья вашей семье 16-го донатил через мегафон Находился в статусе мецената С этого месяца счет заблокировали Что думаете по этому поводу? Двигаю нашу идею Насколько хватает моих способностей Благодаря вам их становится больше Спасибо вам за ваш труд С уважением Спасибо вам А почему заблокировали, я не знаю Тут как подробности надо знать Но это навряд ли связано с статусом да, потому что ну, тогда бы многих заблокировали спасибо Валерия СП спасибо, Борода Хатабыча дядя Слава Борода вопрос на засыпку, почему пыни нет растительности на лице Ботокси не растут или наружу пересаженная кожа с жопы, копеечка на усмотрение спасибо, да, как тут вот он странно выглядит, да Согласен с вами, согласен, не думал об этом, вот вы прям как-то зацепили, Челусас Ариф. Путин сказал и Путин сделал, это два разных Путина, не вслух, пожалуйста, не, не получил, я вот это не получил, то что вы говорите. Врода Собянина. Нужно чаще напоминать москвичам, что чипирование их детей началось уже сейчас. Самоизоляция закончится, а QR-коды остались за каждым работа навсегда. В ближайшем будущем хозяева начнут вшивать вашим детям микрочип между пальцами с этого момента вы перестанете быть людьми и гражданами. А не обязательно вшивать-то. Вы же понимаете, что если без вот этого QR-кода никуда нельзя пройти, ни в метро, ни пожрать, купить, ни в туалет зайти, то ничего вшивать и не надо. В этом как раз... Вся, так сказать, опасность того реального чипирования, которое в информационном мире, что ничего вшивать никуда не будут, это, так сказать, неправильное представление. Денис К. творение в двух частях». так «Как на памятник птицы и будут срать, на том свете кучу со всей шоблой будут в бутылки пихать». А дураков и предателей в пальмовом масле купать. И вечно одноглазый горсть пьяный Актер будут. О, ну да. Хорошо, спасибо. Такая прям песня, такая, какая-то заунывная получилась. Получилась заунывная песня. Пирс, здоровье, силы, берегите себя. Спасибо. Дюк, слава желате твоей семье. Всего хорошего. Большое спасибо. И вам спасибо, Дюк. Петр Олавянный, спасибо. Конспирологическое. Вячеслав, понятно, что Гобня также отслеживает реальные настроения людей. Возможно, планирует принудительную отставку Вову. Может быть, для этого настойчиво выбрасывается мнение, что он не в себе. И в один прекрасный момент может сказать, что он задвинулся или головой устал. И поставить его чела так это поставить свое чело вообще ничего. Мама спрашивает, ты анекдот рассказал? А я не помню. Не знаю. Я уже забыл. Там все подвисло. Я просто говорю, вспомнил, говорю мне. А, да, да, рассказал про этого. Про медведя. Точно, точно про медведя. Про это. А я вам всем и дам. да? Ну вот. Рассказал и как раз так что для Путина, ну, как, как бы это сказать, для того, чтобы вывести его из-под обстрела, это очень сложная ситуация. Зачем что-то там придумывать? И так а он может сейчас сегодня сказать, вот я там устал, я ухожу, будет Мишустин, там Мишуткин, да кто угодно. И в отца жрет, сожрет, и завтра будет прославлять этого Мишуткина. Так что такие сложности ни к чему. Елена Цой. Так, это уже 13 число, я помню, да? Спасибо. И донат студии на колесах. Донат мобильной студии сейчас прочитаю. И будем завершать. Бардюр Собянин, копийка на то, чтобы родственник твой студ Бекер долетал до Барселоны быстрее, чем Дилбар. Спасибо, Артур Эсте на антилопу Спасибо. Валерий Сп. Спасибо. Так, Михаил Веселов, на подвоз, э, детишка, молодка. Спасибо, Владимир Лещенко, на лашечку ждем встречи в Берлине после пандемии. Очень хорошо, спасибо. Я с удовольствием на Берлин съездил бы, да Денис, уважаемый Вячеслав разблокирует меня, пожалуйста, не могу писать прямые эфиры, мой ник Денис Николаев смотрю, у вас третий год, все эфиры да здравствует революция, да здравствует революция да, хорошо, с удовольствием найду сейчас ник и разблокирую после эфира так, большое спасибо что смотрите, слушаете так угу. так, так, так вот, Желаю здоровья, спасибо огромное. Тут вы перешли на уровень мецената, Алекс спасибо дядя Слав, как э, быть тем гражданам в будущем, которые окажутся в регионе, который начнет откалываться, ведь на них не будет распространяться отнять и поделить, и они не смогут получить свои деньги. Ну, в общем-то, в каждом регионе граждане одинаковые и вполне могут так сказать, взять власть в свои руки в этом особенность революции, что власть берет народ первоначально вот как, допустим, в Украине народ взял в руки власть, передал хрен знает кому да? то есть тем людям, которые пришли там рассказывали, какие они молодцы наверное, не надо передавать тем, которые приходят там Бывшие, блядь, вот сейчас представьте, сейчас Кудрин придет, расскажет, что он молодец. Кто там еще придет, там до хера кто придет, расскажет, что они молодцы. И скажет, вот там Мальцев, разве он сможет управлять? Вот Кудрин, блядь, вот этот вот сможет, да, и все. И ведь какая-то вата поведется, да? и будет то же самое, та же будет срань. Поэтому ни в коем случае, если вы взяли власть в свои руки, Народ, я имею в виду. Не отдавайте ее Кудрину, Яценюкам, Порошенко и так далее. Не надо ни в коем случае. Зачем? Вот такие дела. Рязань два села оказались самоизолировылись. Так, спасибо за эфир. Такие вот дела. Тот, кто отрицает мировой заговор, тот или глуп, или на сатанинской стороне. Вакцинация их цель. О, как видите, сразу умного человека видно, блядь, сразу все расставил по своим местам. То есть человек, который раскрыл мировой заговор. Говорит, вот есть мировой заговор. А и вообще не рептилоиды? А кто мировой заговор? Устроил Хасиды есть вариант, рептилоиды есть вариант. Ты мне скажи, кто устроил этот мировой заговор? Вот э, тот другой, который верит в, репти, в рептилоидов, да, он скажет, что ты глуп, потому что не веришь, в репти, что мировой заговор устроили рептилоиды. А тот, который считает, что это сделали Хасиды, он скажет, что ты глуп, потому что не веришь в то, что это сделали Хасиды и прочее, прочее. И все будут глупыми. Так, наверное. Давайте не будем глупыми, Наверное, давайте включать мозги и смотреть, что происходит на самом деле. Заговор, когда есть два человека, то уже есть заговор, понимаешь? Есть ли мировой заговор? Конечно, какой-то мировой заговор есть, но в этом мировом заговоре не участвует весь мир, понимаешь? Этот мировой заговор, вот я сейчас с вами сижу, разговариваю, вот он мировой заговор. Мы с вами к чему готовимся? Мы готовимся к революции в России. Не ждем, а готовимся. И пытаемся ее сделать. Это не мировой заговор, конечно, мировой. О чем речь? Поэтому давайте не будем. Так. Лучшее название. Будьте оптимистами. Да, спасибо за эфир. Спасибо большое, что смотрите Прошу прощения, что эфир падает Все время, какая-то фигня Да здравствует революция До свидания